Добрый день друзья, у нас сегодня идут выходные, но мне захотелось поторговать, а заодно опровергнуть свою точку зрения насчет криптовалюты Я думал, что криптовалюта не поддается какому-либо анализу, ну или крайне слабо поддается анализу а Сейчас я, смотрите, заключил сделочку, давайте во-первых рассмотрим анализ Перейдем на часовой таймфрейм, видим, что у нас здесь образовалась огромная тень на часовом таймфрейме Давайте теперь будем смотреть таймфреймы чуть поменьше Видим также на 30 минутке огромные тени, которые говорят о снижении, образуется у нас треугольничек, давайте смотреть дальше. 15 минут тайфрейм. видим огромные тени, паттерны, два паттерна молот, которые указывают на снижение. Зашел я здесь до конца часа, чтобы у нас все отработало. Также смотрите, друзья, у нас уровень поддержки находится вот здесь вот, следовательно цене еще есть куда идти, цена должна дойти до уровня поддержки, поскольку у нас, помним, что цену толкает от уровня к уровню. Конечно, на криптовалюте могут происходить такие вот очень резкие и неадекватные импульсы из-за покупки или продажи резкой. Смотрите, сделочку у нас заходит шикарный плюс, поставил я 15 долларов и получил прибыль. А я сейчас решил делать по 2-3 сделки в день, но большими суммами, приличными. Ранее я торговал по 3 доллара, по 5 долларов, но времени сейчас не хватает. У меня было 3 торговые сессии, теперь только одна. Теперь мой риск менеджмент это 2-3 сделки в день. Если я делаю 2 плюса или 2 минуса подряд, то я заканчиваю. И 3 сделки, если 1 плюс и 1 минус. Тогда я делаю третью сделку. В принципе, всем вам знакомый риск менеджмент. Смотрите, анализ в принципе полностью отработал. Цена пошла дальше на понижение. Уверенные такие красные свечи. Образовались. А, ребят, на криптовалюте гораздо более сильно действует такой психологический план, поскольку на криптовалюте движениями криптовалюты в основном руководят такие же люди, как мы с вами. Они покупают криптовалюту по выгодной цене и продают ее также по выгодной цене. Следовательно, заметные уровни будут гораздо более действенны, потому что их видят другие трейдеры. Давайте пример приведу. Вот у нас произошло пробитие резкое покупки. Здесь у нас находится уровень. Далее с уровня сопротивления пошли резкие продажи. Люди захотели продать криптовалюту. Цена дошла до того уровня, с которого произошло пробитие. Здесь покупатели увидели очень выгодную цену. И вот у нас резкий импульс. То есть захотели сразу же купить. Кто-то не успел зайти на продажу, увидел этот резкий импульс и решил сразу же продать криптовалюту. И опять же другие трейдеры увидели, что опять цена подошла к уровню выгодному и купили ее То есть то, что видят другие трейдеры Очень-очень сильно влияют на изменение цены Поэтому нужно учитывать это Конечно, сначала может показаться, что криптовалюта неадекватно себя ведет Но если все это обдумать, если логически к этому подойти То вполне все можно предсказать То есть, беру я свои слова назад Мне на криптовалюте раньше не нравилось торговать Поскольку я ее не понимаю, поскольку анализ у меня часто не срабатывал но теперь, когда я стал более опытным, я понял, что это такой же хороший инструмент для заработка, как и валютные пары. Естественно, здесь нужно заходить на большее время экспирации, на 5-10 на минут. И никаких минутках речи быть в принципе не может. Конечно, вы можете пользоваться вот этим вот скальпингом, потому что многие любят вот этим вот попользоваться. И теперь, скорее всего, есть такая система, что вот закрывают иногда. Ну, я сужу по своему опыту, я на себе это проверял на своем депозите. Итак, давайте посмотрим другие криптовалюты, например, биткоин. Что у нас здесь? Давайте рассмотрим. Опять же уровень поддержки. В цене еще есть, в принципе, куда идти. Хотя в ближайшее время уже может произойти отскок. Здесь у нас есть также область поддержки. А цена сейчас зайдет в эту область и отскочит. Потенциал здесь на повышение. Почему? Потому что мы видим движение биткоина. В основном они вот такие. вот: Импульс вниз, консолидация, импульс вверх. Дальше, здесь импульс вниз, без импульса вверх, сразу продавили, здесь импульс вниз, консолидация, импульс вверх. Тем более здесь явно у нас повышаются минимумы, то есть цена отскакивает все выше и выше, следовательно нужно заходить на повышение. Итак, давайте нарисую здесь уровни, уровни поддержки, на которые мы будем опираться. И еще один вот здесь. Мне кажется, цену еще немножко продавит на понижение. Поэтому я лучше подожду. Давайте рассмотрим уровни, которые я нарисовал. В принципе, вот от среднего уровня происходят достаточно неплохие реакции. И от нижнего также происходят хорошие реакции. В идеале нужно дождаться нижнего. А смотрите, в принципе, уже сейчас можно зайти до 15 минут. Сейчас эта свеча закроется. Дожду полностью закрытия. Видим тени. Mm -hmm. Захожу вверх до 15 минут, то есть примерно 5 минут. Давайте посмотрим, почему я решил так зайти. Во-первых, здесь у нас хорошая реакция от уровня с огромной тенью. Здесь у нас также паттерн молот. Немножко обновился наш минимум. А, также 5 минутный тайфрейм. Это хорошая формация для движения вверх, для небольшой коррекции. Мне это сейчас говорит о том, что следующая 5 минутка у нас закроется выше, то есть пойдет на повышение. Но есть вероятность того, что цену еще немножко продавит вниз. Но тогда мы просто зайдем еще раз от более сильного уровня. Итак, у нас происходит хороший импульс вверх. Также на 10-минутке есть хорошая реакция от уровня. А цену должны толкнуть примерно. Думаю. Вот сюда или хотя бы вот сюда. Почему? Поскольку у нас здесь есть хорошие также области. Вот раз область, и вот два область. Наверное, не видно эту область, которую я показал последнюю. Вот. Теперь, в принципе, ее хорошо видно. Вот это у нас область. Достаточно, кстати, резко она к ней подошла. Пяти минут может быть здесь много. Но на самом деле я не думаю, что вот здесь вот кто-нибудь будет продавать биткоин. В больших количествах. Думаю, все же нужен уровень побольше, нужно движение немножко вверх. Сейчас у нас цена дошла до уровня, покупатели это увидели и начали действовать, начали свои покупки. Остается две с половиной минутки, пока все идет шикарно. Ребят, попробую я частенько публиковать онлайн торговлю, не знаю, как часто вы будете ее смотреть, как много будете ее смотреть. но Эксперимент проведу. Если при выпуске видео по онлайн-торговле будет такой большой-большой стимул для меня ее делать, значит я буду делать это хоть каждый день. Потому что онлайн-торговлю записывать просто. Просто взял, сел и записал. И монтировать также в принципе не нужно. То есть у нас будет скорее всего много онлайн-торговли, какие-то видео по Форексу, какие-то теоретические видео, видео по покупке криптовалюты и еще другие разные видео, которые я планирую сделать в будущем. Онлайн-торговля в принципе пользуется такой хорошей взывчивостью. Итак, Сделка у нас подходит к своему концу. Шикарная сделочка, мы получаем шикарный плюс. Все прошло ровно по нашему анализу. И вот у нас начались, как видим, продажи. Цена немножко подошла к уровню Сопротивление, о котором я говорил. Вот у нас первая область. Вот она. И сразу начали продавать. Вот видим резкий импульс вниз. Такие вот резкие-резкие продажи начались от области. Поэтому особо не важно, где торговать. Криптовалюта это... Валютные пары, индексы, сырье или тому подобное. Все действует по одной схеме, по человеческому фактору. Итак, заработали мы примерно 24 доллара. В принципе, неплохо за две сделки. Вот сделочки. Смотрите, кстати, как Ethereum Classic двигался. Интересные такие движения. Друзья, вот такая вот торговая сессия, сделал я два плюса и по своему риск менеджменту, в принципе, заканчиваю на сегодня. Я много торговал для определения всяких закономерностей, для обучения, но теперь мне, в принципе, это особо не нужно. У меня есть определенные закономерности, которыми я пользуюсь, я понимаю движение цены, понимаю логику людей, их психологию. Конечно, я не понимаю абсолютно всего, не знаю абсолютно всего, но мне этого хватает для заработка. И вот по 2-3 сделочки в день, в принципе, за 20-30 минут вполне шикарно, но сделки, естественно, эти должны быть максимально уверенными. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр, обучайтесь и практикуйтесь. Секрет успешной торговли в плюс держится только, в принципе, на постоянной практике, поэтому действуйте. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.